Восьмое число я стою на бережку Леповского канала. Здесь такая тропиночка заходит к местечку, к самой водичке. Здесь обычно рыбаки сидят. Ну, я не знаю, какая рыбка там водится. Ну, какая-нибудь водится, если сидят. Так бы они тут и не сидели. Сегодня... Поскольку времени уже 12 часов дня, никого нет. Тихо, спокойно. Так-то ветер и довольно сильный. Юго-западный. Теплый, правда. Но все равно при температуре 18 градусов воздуха, насыщенной влагой. Не очень-то можно погулять без куртки. Я сейчас разворачиваюсь и тихонечко выйду на тропинку, к которой я сюда пришла, и пройду чуточку вдоль канала. Дальше-то его и не видно. Тут у нас кругом трава, трава. Такое природно диковатое местечко. Но я тут у самого начала нахожусь. Хочется пожелать всем доброго здоровья, скорее освобождения Захару блогеру Артем его Захару, которого за нарушение порядка посадили на 15 суток. Ну вот неразумно поступил. Ну что поделать? За свое неразумение приходится вот и расплачиваться. Я там дальше вдали вижу скамеечку. Там сидят пара человек. До них я доходить не буду. Пожелаю всем крепкого здоровья, доброго окончания недели и хорошего настроения. И главное не грустить. Потому что осенью, когда она еще не в таком вот рассвете, только начинается какие-то грустные мысли навеиваются на нас. В общем. Пусть будет все хорошо и радостно. Удачи!